Первые там годы играл очень сильно внутри Это, именно выйти и доказать «Спартаку». очень сильно. Это была очень а, принципиальная игра для меня. Новый выпуск дневника Фаната. Сегодня мы посетим матч дубля, точнее мы уже на нем. Спартак обыгрывает морибор 5-0. Спасибо большое. Привет, дневник фанат. По просьбе Сереги мы снимаем видео с поездки в Севиль. Вот такие дела. Надеюсь, выпуск вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А новостей на сегодня больше нет. Все, друзья, всем привет! Новый выпуск «Дневника фаната». Сегодня мы посетим матч дубля, точнее мы уже на нем. «Спартак» обыгрывает «Морибор» 5-0. Сделаем для вас очередной розыгрыш. Надеемся, что этот выпуск получится хорошим. Вы соскучились, мы давно ничего не делали, мы тоже соскучились. 5-0 молодежь «Спартака» громит «Морибор». И сразу после этого мы направляемся на открытие арены, на стадион «Спартак». Здесь у нее наши старшие, старшие поколения просто обязаны вырвать победу. В матче против Морибора. Ну что, погнали. Спасибо. Друзья, кто не знает, Александр Максименко, наш вратарь, фазарь да. Спартака Два с победой. Слушай, пару вопросов Матч матч Севилия. Как всегда вообще? Наш? Ну конечно. Ну ваш, ваш, да. да. Ваш, да. да. Наш не бабали нас, да, да. но практически все. Хороший матч был. Эмоционально. Вырвали мячу на секунду. секунд. Вот И как раз. раз таки, да, по последним секундам, после того, когда вы забили третий гол. Вот это что было? Мы сейчас покажем вставочку. Это арбитр! Время будет, но тем не менее подача забивает! прошу тебя 3-3 обращайся к режиссеру сегодняшней трансляции сразу несколько футболистов спартака на газоне бог ты мой у всех сводят ноги я впервые такой вижу атов и сил падают на газон шам Руденко <свят> пытается объяснить, что играл, играл все-таки в мяч в 10 Это было очень круто вообще. Знаете, да. а, это, это, это импровизация была. Кто-то один лег, да, думал, может быть, даже Фрадос ввел, но и потом как-то подхватили. В общем, симуляция, да, на самом деле вас просто нагнетала, наверное. А, да, да, да, да, Слушай, да, да, да, да, да. Слушай, ну молодцы, это, это было реально очень круто, то есть, в плане да, этого атмосферы, да, которую вы да, же создали вместе с болельщиками. Привет. Дневник фаната. По просьбе Сереги мы снимаем какое-то количество видео э, из поездки в Севилью. Вот, будем смотреть на обстановку, которая происходит вообще в Севилье. Ситуация в чем? Едем в Севилью, нет ни билетов, ничего не знаем вообще по поводу будущего. Следите а за нашими работает. выпусками, и, вы, и, и скоро вы узнаете, попали ли мы. Встретили уже несколько человек. Люди говорят, что уже более трех дней в Испании. Многие кто отдыхает, ни у кого нет билетов, естественно, но все супер-супер оптимистично настроены на то, чтобы попасть. Ну что, мы добрались до стадика. Атмосфера, конечно, здесь чувствуется. Сверху провоцирует. Вот, вот такие дела. Русские жилья. Я победила все вперед Спартак, вперед Спартак, вперед Спартак. Слушай, пару может быть слов болельщикам. Спокойно, можешь передать, все смотрят, все за вас так же переживают, так и за основу. Хочу сказать давай, да, слово благодарности, то что приходите на нас, болеете на все команды. Первое, первой, с паспорт, очень приятно. Играть намного приятнее с болечками, чем без. Спасибо большое. Смотрите, как искренне, самое главное, что искренне, Макс. Ну, Макс, Максик, да, его так по-простому называть, 98-го года рождения. Уже такая преданность клуба. Это очень круто. Еще раз тебе спасибо. Поздравляю. Для вас, ребят, сюрприз. Все, кто смотрит, дневник фаната. Твоя. Футболка, но не Лига Чемпионовская, это футболка чемпионата да, России, да, так да. можно сказать. Давай, оставляет тогда автограф, и мы его разыграем, как обычно. Давай, на номере было видно. Да, на номере. Правила все как прежнее. Подпис... Подписаться на инстаграм. Подписаться на инстаграм Максика, оставить ему какой-нибудь приятный комментарий. И, соответственно, путем рандомного, как всегда, голосования мы разыграем футболку и футболку идет победитель. Едешь сейчас на основу? Да, да, поеду. Какой твой прогноз? Такой <свят> Ну, Я надеюсь, как, как мы сыграли. 5-0, да. уверенно. Да. Ну, ну все, да. тогда ждем победы на основу. Вам еще раз, парня респект. Спасибо. Увидимся в стадионах. Давай, удачи. Саш, ну как вообще началась твоя карьера? Почему именно футбол, а там допустим и хоккей, и плавание, или какие-то единоборства? Началась она в первом классе. Я жил в Бирюлево. То есть была школа такая красногорец, был на борт туда, пришел тренер, сказал, что хочет попробовать. Как бы я пришел, начал, понравился и как-то все это загрузилась. А у тебя есть ли какое-то место, где все вот это? хранится все половины награды, там памятные религии. Когда вот переехал за город жить, то есть у меня появилась такая комната, где висят там все, все медали, там, все какие-то вот заслуги, это есть специальная комната у меня, да. Самое ценное, конечно же, то, что сейчас чемпионство долгожданное, она у меня висит. Золотая медаль, потому что я не был на рост чемпионом и, наверное, это стоит признать самое ценная медаль, да. Майка тоже да, остался, у золотом выпуске, да. Предлагали кто-нибудь, потому что без вариантов. Ну, предложения, наверняка и... были или нет? Нет, ну, я думаю, предложений не было, но там без я и не отдам, конечно. Вообще. В первом году я уже начал тренироваться так потихонечку с этим составом. Если ты сыграл хорошо, тебе могли сказать после игры, то, что ты едешь в Тарас, завтра будешь в заявке. Вот и все. 18 апреля. 2004 год. три а, гола забил? Нет? Да? Да, да, да. да, да, да. Не знаю почему. Ну, так вот получилось. Ну, действительно, как бы. Невис Калл сыграл вообще огромную роль. Потому что он меня поставил. Никогда не забуду 2003 год. Мы в феврале, по-моему, в 1.16 играли с Мальоркой. И нас жестко вообще обыграли в Черкизово 3-0. И то тогда нам 2 забил, по-моему. И, честно говоря, я думаю, что я сыграл свою последнюю игру по это февраль был, да. 16-е. 16, Одна 16 с Мальоркой, да. да. нет, потом приехали на ответную игру, он меня поставил, вообще, как бы... Я забил гол. Мы, мы вылетели из Кубку Куфа, -Ку но я забил гол, мы выиграли 1-0 Мальорки. И потом, как бы, вот начался как раз этот чемпионат, где я стал забивать. Он меня верил. То есть, у меня пошло. Все всегда хотели, мечтали играть в Спартаке. Кто-то этого добился но ну, все сложилось по-разному и все время все хотели доказать. А когда ты уходил, мог вообще представить, да, что там вернешься спустя 12 лет или уже тогда, может, для себя закрыл вот этот вопрос с возвращением? Тогда именно, когда уходил, не мог, а на протяжении всей своей карьеры, опять же, были разные ситуации, что Я не мог себе представить, что я вернусь 32 года, вот это я точно скажу. Всем еще раз привет, мы уже на стадионе Через буквально полчаса Спартак начнет свою игру в Малиборо Надеюсь, вам понравится этот розыгрыш, который мы для вас устроим Футболка, Максимен Сегодня ставим на любимую победу Спасагаев Я предположу, что будет 2-0 По одному уголу в обоих таймах На классе, на спартуке Мы будем смотреть, что будем дальше Сегодня мы для вас прицелы сделаем нарезку С матчей-то чемпионов В нашей поддержке, которая сегодня были. Спасибо, что нас смотрите Надеюсь, вам будет вам понравиться Встреча на всех следующий... Нужно ли бороться с активными болельщиками, пытаться их как-то усмирить? Это часть футбола. И без этого никуда это... Я не знаю, там есть какие-то... Если реально какие-то варианты хулиганства, наверное, то это имеется в виду. А именно фанаты должны быть. Если фанатов не будет, то это все превратится, наверное, в большой театр какой-то. Пиротехника на трибунах, да. Так ли она мешает футболистам? Она вообще не мешает, на мой взгляд. Так. Это красиво, и это вообще наоборот придает футбол. Футболисты, там, которые, не знаю, там отмахиваются от дыма, но это может быть действительно там какая-то там секунды вот это, а это красиво, это всем нравится. В первую очередь хотелось бы сказать огромное спасибо за ту поддержку, что вы оказывали в предыдущих матчах. В будущем мы, как футболисты, постараемся оправдать ваши ожидания, порадовать вас результатами, в общем, и совместно еще у нас впереди будет много-много побед. Всем желаю удачи, всем спасибо. Ну что, друзья, на классе сыграли в ничью с великим Марибором. У меня ставка, нет, у меня была ставка, 2-0 по голу в тайне. Побед солидный, солидный стаж. Ну, шансы остаются, что самое главное. Сейчас, короче, на Паша, Паша старается добрая, объяснить. Майка нашего вратаря, Саша Максименко, ждет наших подписчиков. Как, что у нас там будет? Нужно подписаться, подписаться на инстаграм, подписаться, оставить комментарий, комментарии. и мы разыграем футболку. Мы Нужно подписаться на комментарий, оставить инстаграм. <laughs> короче, друзья. Подписаться на наш инстаграм. Оставить, оставить комментарий к посту, который. И будет... возможно эта майка будет ваша. Ну и как всегда, мы разыграем честным образом через рамка. А если вы будете такие же настыдные, такие же постоянные, как э, один из наших юзеров Барбосочка, то вам тоже останется -то приз. Даже если вы не выиграете эту пайку, то возможно хорошо придумать проектом, тоже что-нибудь остается. В общем, в этом выпуске мы старались вам показать кадры из Севилии, которые снял наш друг Никитос. Интервью с Амедовым наконец-то. Сегодняшняя игра «Спартака-2» и не очень хорошая игра нашей основной команды. Надеюсь, выпуск вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А новостей на сегодня больше нет.